Привет, добрый день, на связи Максим Петров раз уж пошла такая серия видео по поводу того, что будет с долларом, что будет с евро, в поездке задаете интересно, актуально. Давайте поговорим на самом деле, что может быть в этом случае с рублем. Тоже, в принципе, насущный вопрос, куда выходить да, в этом случае. Смотрите, здесь ситуация зависит от двух составляющих. То есть первое это глобальная, ну, то есть глобальная ситуация с глобальной ликвидностью, про которую я говорил в видео, про то, что будет с, э, э, с долларом, с рублем, э, что нужно понимать? То есть сейчас, в настоящий момент получается такая ситуация, что центральные банки, мировые центральные банки все-таки по-прежнему глобальные вопросы решают через призму того, что они предоставляют ликвидность. Я говорил про европейский центробанк э, в размере, э, печатного станка в размере 20 миллиардов евро в месяц и говорили о том, что в принципе сейчас уже можно констатировать тот факт, что ФРС начинает увеличивать активы на своем балансе, и они вынуждены будут это делать в той связи, что правительству США нужно денежные средства для обслуживания внешнего долга, для того, чтобы финансировать дефицит бюджета. Ну то есть все это к чему в конечном счете приводит? В конечном счете это приводит к тому, что ликвидность по-прежнему сейчас предоставляется, этот тренд пока что сохраняется, как минимум до выборов Трампа. И в такой ситуации нужно говорить, что Центробанк России от мировых Центробанка, в первую очередь, американского и европейского, он отстает. Отстает в свете снижения процентной ставки, поэтому привлекательность операции Carry Trade остается достаточно привлекательной. И многие инвесторы, в принципе, рассматривают, то есть, несмотря ни на что, здесь доходность российских УФЗ является очень привлекательной, там в районе 7%. И в такой ситуации можно говорить, что до конца года операции Carry Trade, которые мы видели, да, которые мы наблюдали, которые, в принципе, приводили к укреплению рубля, они могут э, иметь место быть. Поэтому, если говорить по временным раскладам, да, здесь можно ошибаться. То есть, вы сами понимаете, что на короткий промежуток времени прогнозировать валютный курс дела неблагодарно, я делюсь своими мыслями. Поэтому я это вижу в следующем ключе, что при ограниченной долларовой ликвидности в мире будет какой-то скачок в, район, в диапазон района 67. 68 рублей за доллар ориентировочно на ноябрь месяц. Потом в дальнейшем может быть включение печатного станка, предоставление ликвидности, снижение процентной ставки в Америке. А у нас замедление инфляции. И на этом фоне, конечно же, можно говорить о том, что рубль в этом случае ну, каких-то сильных движений я бы не видел, а, наверное. Там придерживаться, если глобальной стратегии, да, то есть находиться в рублевых активах. В дивидендных историях российских, которые обладают дивидендной доходностью свыше 6-7%, а здесь, я думаю, что мы можем видеть какой-то рост и неплохой рост весны 2020 года. И в принципе это нужно использовать в своих инвестиционных целях. Вот об этом, в принципе, хотелось рассказать, этим хотелось поделиться. Если понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал, щелкаем на колокольчик, чтобы получать свежие видео. А с вами был Максим Петров. До свидания, удачи, всего самого хорошего.